Добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем наше онлайн-родительское собрание, посвященное тому, как строить карьеру в IT-области. Меня зовут Варвара Валентиновна Новикова, я модератор сегодняшнего мероприятия. И прежде чем мы с вами начнем, давайте кратко расскажем, как будет проходить наше мероприятие для того, чтобы... Все прошло у нас быстро, все вопросы получили свои ответы, и каждый из вас получил ту информацию, за которую он пришел. Итак, сегодня с нами выступают три спикера. Это Михаил Александрович Фоминов, первый заместитель министра цифрового развития Удмуртской Республики. С нами будет работать Александр Зыкина, руководитель команды рекрутинга и адаптации одной из ведущих этих компаний в Мурской Республике, «Директум». И завершу наше мероприятие я, Новикова Варвара Валентиновна, директор Международного Восточноевропейского колледжа, колледжа, который как раз и обучает в области информационных технологий. Прошу вас, уважаемые родители, ребята, поставить в чате плюсик, если меня хорошо слышно и видно. Это значит, что связь у нас налажена, и мы можем продолжать дальше. Отлично. Нас сегодня достаточно много. Сейчас я вижу, что у нас 288 подключений. И для того, чтобы упорядочить нашу работу, есть некоторые правила. После выступления каждого нашего спикера у нас будет пятиминутная возможность задать вопросы. Вопросы мы все задаем с вами в чате. Часть из них вы уже задали, когда заполняли Google-форму, и мы на них обязательно ответим, а часть появится в процессе. И каждый спикер сможет ответить на те вопросы, которые вы задаете. А потом я передам слово другому нашему участнику. Итак, давайте приступим. Я хочу пригласить Михаила Александровича Фоминова, первого заместителя министра цифрового развития. И его задача рассказать о том, куда же движется IT-отрасль в глобальном, мировом формате, а также в нашей родной Удмуртской республике. Михаил Александрович, вам слово. Да, спасибо, Варвара. Еще раз напомню, меня зовут Михаил Минов, первый замминистра цифрового развития. Я... <клёх> так, презентацию, я надеюсь, видно. Итак, друзья, что такое... Айти, с чем его едят, где учиться, куда двигаться. Я э, долго думал, как назвать свою презентацию, и у меня в голове э, родился слоган такой, IT ⁇ Айти это знание, IT ⁇ айти это желание, и IT ⁇ айти это амбиции ⁇ Кто-то может со мной согласиться, кто-то нет, но без знаний, без желаний, без амбиций э, хорошо работать в IT, мне кажется, невозможно. Теперь кратко все-таки, а что такое IT? Итак, э -э отлично. Э -э будет достаточно много цифр ст статистики э -э для понимания, потому что всегда э такое, что много или мало, это очень аб абстрактные вещи поэтому по цифры. На полтора миллиона жителей Мурмурской республики у нас Представьте себе 871 IT-компания, которая занимается IT и коммуникациями, 12,5 тысяч сотрудников работают в этих IT-компаниях. По статистике вы можете наблюдать, к сожалению, к сожалению большинство IT-компаний, конечно, это в городе Ижевске, такой столице IT является наш город. Но вы должны прекрасно понимать, что сейчас нет ни одной коммерческой компании, где бы не работал хотя бы один IT-специалист. Крупные заводы, оборонно-промышленного комплекса, аграрии имеют на своем борту большие управления, которые занимаются IT. То есть на самом деле эта статистика не полностью отражает весь тот спектр, где может выпускник. И хороший специалист работать немножко о внутренней кухне у нас в IT, по статическим данным самая высокая зарплата и вы по графике по графику видите как они как как как эта зарплата растет То есть 60 3,5 тысячи это средняя зарплата айтишника в Удмурской республике, в отличие от среднестатистической статистической 43,6. И это еще не конец года. Немножко цифр о том, что стоит наша отрасль. 18 миллиардов оборотов только одной нашей отрасли говорят о многом. Налоги: 2,5 миллиарда. Много это или мало. Посмотрите статистику по другим отраслям, где работает гораздо большее количество людей, и вы поймете, что это прекрасное просто значение и прекрасный результат. Популяризация. Очень важно в нашем понимании не просто рассказать об отрасли, не просто познакомить ее, но и сделать так, чтобы люди окунулись в, в нее, и мы совместно с IT-компаниями, совместно с образовательными организациями делаем много а, популяционных мероприятий, где погружаем в жизнь IT-компании, рассказываем и знакомим с сотрудниками. А, это и знакомство, это и учеба, и это, самое главное, атмосфера и возможность задать вопросы и почувствовать себя хотя бы на час, на полтора айтишниками. Следите за нашими постами в соцсетях и вы будете всегда знакомы с теми вещами, что мы делаем как раз для популяризации, и для знакомства будущих выпускников школ, выпускников из ПО вузов, а иногда и для сотрудников IT-компаний, чтобы они чувствовали на себе, что такое IT-отрасль. Теперь все-таки где учиться? На этом слайде, я надеюсь, вы видите достаточно много, много учебных учреждений СПО, ВПО, то есть высшего профессионального образования и, профессионального, и среднего профессионального образования в Удмурской республике. Шесть в городе Ижевске, четыре в Водкинске, три в Сарапуле и также есть в Глазове, Камбарке и в Можге. Перечислять не буду, они все на слайде. Немножко опять же статистики. Глядите, получается так, что перед выпускником 9 класса всегда стоит некая дилемма. Идти в СПО или идти в 10 класс. 42,7% уходят в 10 класс, 57,2% уходят уходят в СПО. В 2022 году у нас 16 533 ученика закончили 9 класс, из них как раз 42 оказались в 10 классе, остальные ушли в СПО. Что очень приятно, из ушедших в СПО, 95,6 процентов, это левый график, оказались в образовательных учреждениях именно Удмурской Республики, а не за пределами Будмуртии. Это очень отрадно и очень важно, что может быть и наши усилия популяризации этих образовательных учреждений позволяют выбрать для дальнейшего образования именно наши Удмурские учреждения. Это я считаю максимально важно. Далее рейтинг учреждений. Ну рейтинг достаточно большой. Я назову пять первых мест которые выбирают будущее выпускники это международный восточноевропейский европейский колледж, который за последние два года максимально вырос в этом направлении и стал ну, постоянным лидером это ижевский гостех университет строительный техникум ижевский промышленный экономический колледж ижевский государственный политехнический колледж я называю на самом деле все, вне зависимости от направленности э, лидеров, там учат айтишников или нет, для, просто для понимания этого вопроса. Итак, э, э, друзья, а что выбирают э, те люди, кто ну, поступает в наши... Очень отрадно, что 11% выпускников девятых классов выбирают именно айтишные специальности. И самое популярное из них это информационная система и программирование, сетевое системное администрирование и мастер по обработке цифровой информации. Плюсом там достаточно много специальностей связано с программированием, здесь, к сожалению, их нет, и информационной безопасности. Причем, по сравнению с 2021 годом, интерес выпускников по этичным специальностям вырос. Что также было, в принципе, показано на слайде. Для информации по выпускникам 11 классов, 62% остаются в Удмуртской республике, 37% выбирают образовательное учреждение не из Удмуртии. Много это или мало? Я скажу одно, статистика показывает некие, может быть, такие неиррациональные крики людей, что все уезжают из Удмуртии. Это не так. И статистика наглядно это показывает. Что выбирают ребята, которые поступают в наше высшее учебное заведение? Информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, прикладная математика, прикладная информатика, программная инженерия, информационная безопасность, самое популярное направление на образование в высших учебных заведений. Ну и с правой стороны вы видите, что 19,8% выпускников 11 классов выбрали IT-шные специальности, в том числе и благодаря нашим популяционным мероприятиям, которые мы все вместе для ваших ребят делаем. Куда поступают высшее заведение? Рейтинг следующий. На первом месте это Удмуртский госуниверситет, ИЖГТУ имени Калашникова, Ижевская сельскохозяйственная академия, Ижевская государственная медицинская академия и Глазовский государственный педагогический институты. И очень приятно, что в лидерах как Удмуртский госуниверситет, как ИЖГТУ, и ЖГТУ, э, и Глазовский госпедагогический университет, это те вузы, которые готовят наши э, вузы айтишной специальности. Мы также не оставили в стороне выбор наших, Ребят, за пределами Удмуртии все-таки 37% уезжают из-за пределы республики. И это казанские вузы, пермские вузы. Вы их видите с правой стороны нашего экрана. Был задан вопрос, куда движется Удмуртия, если какая-то концепция нашего понимание, а куда мы идем, вы знаете, очень большой многостраничный документ, достаточно сложно пересказать его на двух слайдах, поэтому я в верхнем правом углу указал этот нормативно правовой акт, то есть это указ главы номер 74 об утверждении концепции цифрового развития экономики Удмургской республики. Если вы заинтересованы в понимании, что это за документ и основные постулаты этого документа, прошу просто прочитать его для ознакомления того, куда мы и за счет чего мы идем. Если очень-очень кратко, практически, там за минуту, то в основном правительством поставлены цели развивать цифровые технологии. Это средний столбик, я могу их просто перечислить. Это большие данные, это новые производственные технологии, промышленный интернет, нейротехнологии, искусственный интеллект, беспроводные связи, робототехника, квантовые технологии, блокчейн. Виртуальная и дополненная реальность. Вот это основные направления, по, по которым в том числе и Удмуртская республика будет развиваться. По направлениям развития, опять же, средний столбик, республика выбрала пять основных направлений, в которых чувствуют свою силу и мы стараемся как раз в высших и средних специальных учебных заведениях внедрить то, куда мы хотели бы вложить наши усилия по развитию. Это госуправление, образование, наука, транспорт и логистика, здравоохранение и развитие городской среды. Это очень кратко, друзья. Если вы хотите более подробные вещи узнать по этим направлениям и как это будет развиваться, я повторюсь, верну этот слайд назад. Указ главы 74. Посмотрите, я буду надеяться, что там будет все понятно. У меня все. Уложился. Варвара, вам слово. А будут ли вопросы к Михаилу Александровичу по поводу развития IT-отрасли в Удмуртии? Вы можете писать их в чате. Где можно пройти курсы после девятого класса? Следите, самый простой вариант, есть такой сайт, я надеюсь, вы им всем пользуетесь, сайт Госуслуг. Если вы наберете в строке поиска обучение, там выйдет два варианта образовательных вещей. Первое для взрослых, второе для детей. Все комментарии, все разъяснения вы можете получить именно на сайте Госуслуг и записаться по большому счету на десятки спектров профессий, которые для вас интересны. Вот, поэтому можно там. Здесь есть на самом деле правильный комментарий, у нас есть много образовательных учреждений, это Экванториум, IT-куб, вот, поэтому в принципе, вся эта история в интернете есть, добро пожаловать, ищите, есть бесплатные, есть платные, на сайте Госслуг они бесплатные на самом деле, поэтому... Вот. По поводу, какую специальность лучше выбрать в IT, слушайте, я это оставлю без комментариев, на самом я деле. Я отвечу на этот вопрос, да. у меня моя презентация как раз посвящена образовательным траекториям. То есть все, что касается вот. образования в области IT, об этом я остановлюсь отдельно. То есть Михаилу Александровичу мы задаем вопросы по поводу отрасли в целом. Да, то есть здесь есть более профессиональные люди, которые ответят на этот вопрос лучше меня. Uh, нет ни одного вуза в Удмуртии в топ-20. Друзья, я повторяюсь 140 раз об одном и том же. Дело не в вузе и не в СПО. Uh, я презентацию специально назвал «Знания». Вы можете учиться в Гарварде, в, не знаю где, Гитмо в Петербургском, но если вы не заинтересованы в образовании и в дальнейшем трудоустройстве хорошем, бесполезно в каком-то либо ВУЗе вообще в принципе учиться. Это зависит от ребенка. Поэтому да, я согласен, что наши ВУЗы не лучшие, это проблема, которую мы стараемся пришить, но это не все так просто, да, но я повторюсь, в основном это не зависит от ВУЗа, а зависит от вашего ребенка. Так. Ну что, разрешите передать слово сейчас Александре Зыкиной, руководителю команды рекрутинга и адаптации компании Директум. Я думаю, что именно ей будет адресован вопрос, какое лучше программирование обучать, изучать, поскольку ее задачу ответить, каких специалистов они ждут в компании, как можно построить карьеру в компании, какие требования вообще они предъявляют к своим сотрудникам и в том числе к языку программирования. Александра, вам а, да, спасибо. А, надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Ну и презентации тоже. Может быть, поставить плюсик, либо голосом скажите, слышно меня или нет, чтобы я точно знала. Отлично, спасибо. Все, можно не ставить, уже увидела, что все хорошо. А, у меня не такая серьезная презентация, как у Михаила Александровича, но надеюсь, что вам тоже будет полезно и интересно. Давайте начнем. Наша компания, компания Director, на рынке уже больше 30 лет, на самом деле в 2023 году нам будет уже 35, и у нас больше трех тысяч клиентов по России странам и странам СНГ на данный момент. Мы не только базируемся в Игмурте, здесь у нас головной офис, но также есть компании в Уфе, в Москве, в Ульяновске и в Тюмени. Но еще раз что вы можете у нас головной находится а что мы делаем чем мы занимаемся а мы разрабатываем различные м, продукты которые автоматизируют процессы внутри а, <coughs> крупных компаний здесь наши основные продукты представлены это как локальные да и веб продукты так и собственно говоря мобильные решения и искусственный интеллект который мы разрабатываем по клиентам, да, тут какой-то узкой направленности у нас нет. Мы, на самом деле, работаем со всеми крупными организациями, которые есть на территории России и так далее. Так лучше слышно? Хорошо. Угу. Так вот, собственно, если говорить про... Удмуртия, да, то это правительство Удмурской республики, собственно говоря, наш клиент это плюс и так далее. Давайте расскажу чуть подробнее о том, как мы это все дело разрабатываем и для чего это нужно. Давайте попробую еще, ну, вроде бы микрофон у меня Он должен нормально работать, странно, что плохо слышно. Давайте Лучше слышно. Отличненько. А, так вот, а, представьте, что школа это какая-то бизнес-компания, например, а, директор, соответственно, генеральный директор, учителя это руководители отделов, а, собственно говоря, ученики это сотрудники. А, так вот. Мы, собственно говоря, внедрили в школу условный директ Как это выглядит? На самом деле это реальный интерфейс, просто немножко адаптированный под школьные условия. То есть мы, как сотрудники, да, как школьники, вот, имеем возможность создавать различные документы, ну вот тут условные тетради да, по предметам. А наш учитель, как руководитель отдела, может ставить для нас задачи. Например, по какому-то из предметов, собственно говоря, отправляется задачка о том, чтобы подготовиться к уроку и, собственно говоря, выполнить все это качественно и в срок. Ну и отправляем. Студент, в смысле школьник или... Сотрудник да, компании в ответ на задачу, которая ему была отправлена, может отчитаться о том, что он подготовился и готов к уроку. Ну, или, собственно говоря, как это делается в других компаниях крупных, сказать, что да, я выполнил ту или иную задачу. Кроме, дальше будет немножко другой слайд, поэтому я здесь остановлюсь. Собственно говоря, любой учитель, либо руководитель отдела, да, в зависимости от того, куда мы смотрим, может посмотреть, насколько эффективно работает его, или там учится его ученик, его сотрудник, какие у него есть проблемы, точки роста, или с чем он хорошо справляется, и все это видно на различных виджетах. Собственно говоря, Едем дальше. Работаем мы не только с госучреждениями, мы работаем с коммерческими организациями, с крупными организациями. Это к вопросу о том, что сейчас в чате пишут. Узкой направленности, еще раз повторюсь, у нас нет. Так вот... За счет чего у нас а, получается да, создавать наши продукты, а, у нас в компании достаточно большое количество направлений, а, в которых работают большое количество сотрудников, а, принято считать, что в IT это разработка и тестирование это самое, собственно говоря, известное, да, что есть. Но реализовать себя внутри компании можно и по другим направлениям это не только разработка, и не только тестирование. Потому что мы, как компания Вендер, начинаем все от а, идеи и заканчиваем, а, собственно говоря, поддержкой всего того, что мы создали. То есть это и маркетинг, это и продажи, и внедрение, и сопровождение, а, и телемаркетинг, и даже вот мое направление, да, HR, это все равно войти. И мы все а, здесь делаем общее дело и развиваем наши продукты. А, ну, собственно, да, по специалистам а, уже озвучила, на самом деле их тут гораздо-гораздо больше. А, как понять, что э, вашему ребенку, например, да, или вы как школьник, в зависимости от того, кто сейчас тут находится у нас э, на вебинаре, а, понять, куда мне вообще двигаться и что мне делать? А, и, условно, если вы хотите в направлении все-таки разработки развиваться, да, то... Обращайте внимание, как у вас математика информатика, это тоже важно. А, хочется создавать что-то новое, не знаю, там. При этом а, ребята усидчивые, а, могут долго там писать код тот же самый, да, но творческие. И у них это хорошо получается. А, не только разработкой живет IT, собственно говоря, если прям хочется все ломать, копаться, разбираться, возможно, не надо себя мучить разработкой, а пойти в тестирование, это будет намного более интересно и полезно для там, будущего специалиста. А почему не попробовать себя в чем-то другом? Запросто. Если получается общаться, разговаривать с людьми, договариваться, выступать на каких-то публичных мероприятиях находить общий язык вовсе не обязательно там выбирать какие-то интровертные профессии просто потому что это популярно можно развивать себя в абсолютно других направлениях продвижения продажи внедрения там где нужно много общаться но при этом хорошо разбираться там в предметной области где учиться? Михаил Александрович уже озвучил и списки вузов, и рейтинги, и все остальное. Ну, в целом, да, мы как компания, которая находится, большая часть сотрудников, которые находятся в Удмурте, чаще всего смотрим на выпускников, собственно говоря, от наших вузов, СУЗов, и нет какой-то прям предвзятости к тому, что только выпускники высших учебных заведений могут работать войти. На самом деле это не так. И я думаю, вот следующий спикер, в общем-то, озвучит, почему это вполне себе реально. Почему еще здорово работать в IT, почему все хотят работать в IT, да? Ну, многие, хорошо, не все. Какие э, плюшки можно получить, кроме того, что это жутко популярная история? А, тоже, чтобы у вас сложилось представление, о как работают в компаниях, да? А, собственно, IT-компании, они для людей, много мы уделяем времени того, чтобы нашим сотрудникам было комфортно, поэтому даже там рабочий график у нас подстраивается под наших сотрудников так или иначе в какой-то мере. То есть у нас ребята работают там, условно, офис открыт с 7 до 9, и они выбирают для себя комфортное время работы. То есть если ты жаворонок, тебе легко вставать по утрам, ты встаешь там и идешь на работу к 8, допустим, или к 7 утра. Если тяжело, то, соответственно, попозже, но зато ты все свои задачи делаешь эффективно и при этом не страдаешь. Конечно же, все делается для того, чтобы было комфортно работать, комфортно общаться, поэтому переговорки, какие-то места для общения, они именно ориентированы на то, чтобы было приятно, комфортно, еще раз повторюсь, и продуктивно работать. А, так как э, работа в IT-компании это не только ну, э, работа, да, но и какой-то нетворкинг условный, э, это общение с коллегами, это переход на какие-то неформальные темы, то э, у нас есть кафе, где ребята там отдыхают, э, Кушают, пьют кофе и могут пообщаться на какие-то неформальные темы. Либо в целом переключиться, когда ты решаешь какую-то очень сложную задачу, когда у тебя идет активная мозговая деятельность, иногда бывает ступор, и надо переключиться. Для этого тоже бывают, ну, у нас, например, есть комната отдыха, где, собственно говоря, сотрудники могут почитать книжку отвлеченную, не знаю, поиграть на гитаре и пойти делать свои задачи уже с э, новыми идеями. А, ну и плюс, конечно же, это внутренние социальные сети. Тут мы делимся различными какими-то важными для нас вещами, не обязательно связанными с работой, но и в целом. Ну и фоточки тут <laughs> без них, собственно, никуда. А, помимо этого, внутри компании э, есть много различных плюшек, которые помогают э, развиваться нашим сотрудникам не только в той области, в которой они в данный момент работают, но и посмотреть что-то около, Там, изучить английский, пройти различные тренинги, э, обучиться чему-то новому и будь, быть более эффективными в своих текущих задачах. Естественно, когда к нам приходит новый сотрудник, э, как и любому человеку, который устраивается в любую компанию, в любую организацию, ему э, ну, некомфортно, да, ну, то есть э, ты чувствуешь себя волнительно, э, поэтому всегда встречаем с подарочками, стараемся расположить, э, создаем комфортную атмосферу, я думаю, что так делают в любой компании. Где оценит сотрудников. Ну и, естественно, как я уже сказала, это много неформального общения, это общее мероприятие, куда с удовольствием наши ребята ходят, и мы для них стараемся, чтобы это было здорово. Надеюсь, зарядила всех родителей и школьников на то, чтобы попробовать себя войти, собственно говоря, вот welcome будем на связи. Подписывайтесь, если интересно. Собственно говоря, часто выкладываем всякие э, новости и проводим э, экскурсии для школьников, чтобы они уже воочию посмотрели, как это работать в IT-компании и пообщаться с нашими сотрудниками. А, у меня все, я готова ответить на вопросы. Да. Спасибо большое, Александра. Ждем вопросов именно вам. А... Вот хороший вопрос про успехи в математике и информатике. Так, тут чего-то чего очень много написано, я еще до конца не долистала. А, какие, так, а, какой язык программирования лучше изучать? Давайте, наверное, с этого начнем и пойдем а, дальше. А, по языкам программирования на самом деле все зависит от того, чем хочется заниматься и в какую компанию вы идете. То есть у нас основной язык программирования – это C-sharp. Также пишем на питоне, если это, например, алгоритмы по искусственному интеллекту. Если это сайты, а сайты все маркетинговые и внутренние мы делаем тоже сами, то это, например… ASP.NET — это фронт-энд, это JavaScript, например, да, или TypeScript, уже типизированный язык. Тут зависит от того, кто чем хочет заниматься. То есть в каких-то компаниях пишут на, плюс, ну, на C++, кто-то пишет все еще, разрабатывает какие-то продукты свои на Delphi, например, потому что кажется, что это ну, наиболее эффективно, например, да. Кто-то пишет на Go, кто-то пишет на, не знаю, на Ruby on Rails. Тут зависит от того чем вам хочется заниматься, куда вы идете и какое направление вам ближе. Но там Java, C Sharp – это такие основные, наверное, языки программирования, ну, плюс Python, да, который сейчас активно используется. А, так, смотрю дальше. Для данной профессии необходимо или достаточно среднего образования. Тут немножко непонятно, про какую специаль... ну, про какое направление, какую профессию вы говорите. В целом, как уже тоже Михаил Александрович сказал, очень важно быть, наверное, таким пытливым да, человеком и хотеть развиваться, хотеть обучаться и ну, плюс-минус... Конечно, важно, если это какое-то техническое направление, иметь определенный бэкграунд, но в целом, если вы даже будете иметь какое-то техническое образование, но при этом не будете самостоятельно развиваться, изучать постоянно что-то новое, ну, даже оно вас, условно, ну, к сожалению, не спасет. Так, так, так, так. Смотрю дальше. Подскажите, пожалуйста, с художественным образованием по какому направлению можно пойти войти? Давайте, наверное, на своем примере. Я закончила Удгу, я закончила ИСК. У меня образование звучит как магистр культурологии. Вот. Прекрасное, мне кажется, прекрасное образование помогает мне сейчас вот перед вами выступать, не краснеть, а в целом практически не использовать слова-паразиты и хорошо общаться с нашими будущими сотрудниками, поэтому тут смотрите сами. Ну и плюс, если у вас художественное образование, я думаю, что дизайн, ну, почему нет? Это тоже возможно. Тут зависит от того, чего вам хочется. Так, смотрю дальше. Так, так, так. Тут кто-то подсказал о том, что нужно изучать основы, например, C и C++. Соглашусь. Умение писать алгоритмы, знание объектно-ориентированного программирования. Это прям очень полезная история. Какие школы считают самыми эффективными по качеству учебного материала по направлению IT? Тут, наверное, к Варваре больше вопрос, Валентина, нем. А, так, что такое F++? Ну, это язык программирования, собственно говоря, который, видимо, будете изучать еще. А, чтобы овладеть профессией программист, учащийся должен обязательно преуспевать в математике и информатике. А, смотрите, все это в большей степени, да, алгоритмы, это мат-моделирование, ну, в том числе, да, это разработка, и это будет просто очень сложно погрузиться в это все, не зная вот этих вот основ, ну, без этого просто, наверное, никуда, то есть вот я, например, не пытаюсь, если честно, начать программировать, просто потому что, ну, у меня вот не заложено это <смех> где-то там, да, у меня был, допустим, углубленный курс математики в школе, но этого все-таки даже недостаточно, поэтому, да, если хочется погрузиться в разработку, то все-таки хоть... нужно идти куда-то на техническую специальность. Uh, уровень доходов тем лидов ну вообще uh, вопросы зарплаты они конфиденциальные внутри компании uh, вам это скажут в любой эти компании что все обсуждается на собеседовании зависит очень многое от uh, вообще вашего опыта и того как вы двигаетесь и развиваетесь. Можете там, посмотреть работные сайты, посмотреть, что предлагают, но это все очень сильно индивидуально. Смотрю дальше. Ага, Кто-то задал вопрос, то есть в вашей компании обучают детей? Нет, в нашей компании детей не обучают, но ребята из школ приходят к нам на экскурсии для того, чтобы посмотреть, как это вообще работать, позадавать вопросы, может быть, после прийти на практику, стажировку, уже когда будут учиться в ВУЗе. Ну, или в СУЗе, не важно. Так, информация об экскурсиях, с кем связаться. У нас есть отдельно выделенный человек, который занимается организацией. Я думаю, потом в личное сообщение я вам постараюсь ответить и дать контакт. Что насчет C++, для какой сферы он больше подходит? Ну, плюсы используют... Много где, на самом деле, начиная от микрокон разработки микроконтроллеров на заводах и заканчивая библиотеками для искусственного интеллекта, тут э ну, выбор достаточно большой. Э подскажите, пожалуйста, перспективы для IT-специалистов Удмуртской Республики есть, есть или все-таки нужны более крупные регионы? А вообще Удмуртия считается сейчас э IT-регионом, IT-столицы, Ижевск, да, у нас сейчас позиционируется. У нас огромное количество компаний, как уже сказал Михаил Александрович, где можно себя реализовать, поэтому совершенно не обязательно куда-то уезжать для того, чтобы трудоустроиться. Ну, это лично мое, конечно, мнение. А, так... В настоящее время есть ли свободные вакансии в компании? А, да, мы активно сейчас развиваемся, растем. У нас достаточно много проектов, и э, есть планы вырасти там, в ближайшее время до тысячи человек, поэтому мы прям двигаемся активно в этом направлении. А, на какую специальность IT пойти с уровнем английского языка B2? На, на любую так, что еще? Как стать тестировщиком, что желательно знать? Есть такие базовые книжки, которые вы можете загуглить, почитать по видам тестирования, по тому, как вообще ведется процесс. Я думаю, что они, ну, они достаточно простым. Языком написаны, если не ошибаюсь, Савинов, автор. Можно посмотреть, почитать, я думаю, это будет полезно. Александр, приведите, пожалуйста, примеры ваших сотрудников, у кого какое образование, бэкграунд. На самом деле у нас кто только не работает с каким только образованием. У нас есть тестировщик со Стфака, например. А, у нас есть а, продавцы, которые закончили, собственно говоря, с ОИУ, да, то есть автоматизированная система обработки данных. А, у нас есть, ну вот у меня в, в отделе девочки работают с психологическим образованием, с управлением качества, например, у нас ребята а, работают тоже в тестировании, на, с робототехники. А, Какие-нибудь такие прям, если интересные, специфичные, ну вот с, не знаю, там с рекламы и дизайна, со связи с общественностью, с журналистикой, вот культурологи у нас есть, не знаю, мне кажется, если так поспрашивать всех наших сотрудников, там, наверное, весь спектр вообще в специальности можно найти и менеджеры, и кого там, кого только нет, в общем, все приходят с разным бэкграундом, кто-то работал в IT-компании, кто-то работал на заводе, кто-то работал в каких-то частных компаниях, то есть ну, у всех очень разный опыт, тут прям какой-то узкой специализации я вам даже, наверное, не смогу назвать. Нужен ли английский язык для IT? то есть знание его. А много документации написано на английском языке, если хочется быть на пике воз... знаний, да, всегда быть осведомленным о том, что происходит, какие фреймворки выходят, как использовать или иные инструменты, да, английский будет нужен, потому что не все мануалы перев... переводятся сразу, поэтому это будет очень полезно. А... Я начал с питона, а если я сейчас перейду на C-sharp, то вообще ничего не пойму. Синтаксис разный, принципы разработки разные. Что-то поймете, что-то нет, но надо будет изучать в любом случае. Квоты и обоснуйте, почему не стоит уезжать. Что можно не меньше зарабатывать тут, а не рассказывать сказки про конфиденциальность? Везде пишут уровень предлагаемой зарплаты для IT. Ну, вообще-то не везде, и, допустим, мы свои зарплаты не публикуем, как и другие крупные IT-компании. Не вижу смысла разводить какой-то холивар по этому поводу, да, сходите на собеседование и узнаете. С профессией архитектор можно поступить войти, Можно. Мы сейчас, ну, я, например, к себе в команду взяла мальчика на HR с образованием, собственно говоря, строитель-проектировщик, в общем, он. Какие основные языки программирования берут у вас в учебном заведении? Это, наверное, к Варваре Валентиновне, может быть, или я неправильно поняла вопрос, но, собственно говоря, те языки, на которых мы пишем, я уже озвучила. Давайте тогда будем заканчивать. Вроде yeah. бы я ответила на все вопросы. Спасибо, Александра. У нас в конце нашей встречи еще будет возможность ответить на вопросы, подключатся все спикеры. А сейчас я расскажу вам о том, что такое образование в IT, какие образовательные траектории существуют, в чем плюсы и минусы среднего профессионального образования в качестве первой образовательной ступени. Я являюсь директором Международного Восточноевропейского колледжа, если говорить об IT-отрасли, то мы обучаем следующим специальностям – это информационные системы и программирование. И в рамках этой специальности у нас есть профили – это веб-разработка, 1С-программирование, разработка компьютерных игр. Также близко к IT-отрасли находится специальность реклама с профилем цифровой маркетинг или интернет-маркетинг, а также специальность дизайн по отраслям. Здесь уже задавали вопросы о том, можно ли со специальностью дизайн вообще работать в IT-отрасли. Да, конечно, можно, особенно если ты специализируешься на UX, UI дизайне, то есть проектируйте пользовательские интерфейсы. Ну и есть также специальность коммерция, она больше посвящена электронной коммерции или работе и продвижении интернет-магазинов. По трем из этих специальностей информационной системы и программирование, дизайн по отраслям и коммерция у нас есть бюджетные места. Итак, пару слов об образовании. Если мы говорим о путь в информационные технологии, то классически рассматривают две образовательные траектории. Когда вы заканчиваете 9 класс, у вас есть два пути. Первое – это пойти в 10 и одиннадцатый класс. Желательно, чтобы эти классы были профильные, для того, чтобы они могли подготовить вас к ЕГЭ по математике и информатике. То есть это занимает у вас два года. Дальше вы поступаете на программу бакалавриата, это классическая образовательная траектория, которая занимает еще четыре года. И дальше ваш путь идет уже в какую-либо компанию либо на а, следующую образовательную ступень – магистратуру. А есть другой путь, когда вы идете в колледж, и, по сути, ваш образовательный путь сокращается на эти два года. И а, программа информационной системы и программирования в колледже на СПО она занимает 4 года. И дальше после окончания колледжа у вас опять-таки два пути. Либо вы идете на, на программу бакалавриата, и в данном случае у вас есть возможность поступить без ЕГЭ и освоить эту программу за ускоренный период, за три года. Либо вы идете на работу. Но а, самое важное в этом слайде следующее, что неважно, какую траекторию вы выберете, только базовой подготовки в колледже и вузе, как правило, бывает недостаточно. И успешные молодые специалисты, которые попадают на хорошие роли в IT-компании, они, конечно, постоянно обучаются дальше, проходят различные программы дополнительного образования. Благо, наше Министерство цифрового развития, у них есть шикарный проект, который позволяет получать более узкие и прикладные компетенции. Спасибо, Михаил Александрович, за ваш проект. Теперь поговорим о плюсах и минусах среднего профессионального образования в качестве первой образовательной ступени. Безусловный плюс – это ранний выход на рынок труда. И когда вы рано приступаете к прикладным видам деятельности, вы получаете в дальнейшем преимущество в отношении опыта. А, программы СПО предполагают более практикоориентированную, нежели фундаментальную подготовку, что именно на программах СПО вы осваиваете, осваиваете конкретные прикладные компетенции. А, следующий плюс – это поступление в ВУЗ без ЕГЭ на ускоренные программы бакалавриата и возможность учиться там в очно-заочной, вечерней форме и так далее. Но есть минусы. Минус – это СПО не дает возможности реализоваться в научно-исследовательской деятельности, это не предусмотрено образовательная программа У нас в России высшее образование ну, по-прежнему остается некой социальной нормой. Ну и данные Росстата нам говорят, что вот сегодня на текущий момент люди, имеющие высшее образование, они зарабатывают больше. Вот вам и выбор. Теперь, на кого же учиться? Вы очень много задаете вопросов, на какие специальности поступать, на кого нам с вами пойти учиться. Специальностей много. Вот если вы посмотрите на специальности среднего профессионального образования, их семь получается то здесь очень важно разбираться, чему конкретно учит специальность, для того, чтобы не было разочарования, когда вы поступаете и на втором курсе переходите к изучать прикладные предметы. И здесь, условно говоря, все можно разделить на две части. Это когда мы изучаем железо, да? например, компьютерные системы и комплексы. Второе – это когда мы изучаем сети компьютерные. И третье – когда мы изучаем именно программирование и разработку. В высшем образовании немножко другая история, там да? ряд специальностей, ряд направлений подготовки бакалавриата предполагают очень сильную фундаментальную подготовку, то есть, например, математика, компьютерные науки, прикладная математика, информатика, фундаментальная информатика, информационные технологии, а часть специальности, вот, например, код 09, где вы видите, это именно прикладные уже вещи. Поэтому, когда вы изучаете эти программы, не ленитесь, залазит прямо до учебных планов, до дисциплин, которые вы будете изучать. Следующая разница между СПО и Вышкой, я уже говорила, колледж готовит прикладные, прикладные навыки. То есть их задача вырастить специалистов, который очень четко и очень качественно будет исполнять технические задания. А высшее образование, по сути, должно готовить инженеров, то есть тех людей, которые способны поставить это техническое задание. Это заложено в образовательных программах, но, к сожалению, не всегда реализуется, ну, прежде всего, в высшем образовании. Следующее отличие – это в чем акценты обучения. Вот в колледже, в нашем колледже, огромное время уделяется практической подготовке. А, то есть это работа именно на предприятии, работа на реальных проектах, на заказах и так далее. То есть практика является очень мощной и существенной частью образовательного процесса. А в высшей школе а вот эта существенная часть образовательного процесса – это исследовательская часть. Поступаем в колледж, мы поступаем на информационные технологии на базе конкурса аттестатов в ВУЗ по ЕГЭ. И еще очень интересное отличие да, – это чем завершается процесс обучения в колледже и вузе. Так вот, в колледже вы завершаете обучение, сдавая два вида итоговой аттестации. Первый вид – это демонстрационный экзамен. Что такое демонстрационный экзамен? Это когда вы приходите, не зная задания, и на экзамене вам дают техническое задание, и в течение одного или двух дней, в зависимости от того кода, который вы выбираете, вы это техническое задание реализуете в проекте. При этом у вас нет ни подсказок, ни шпаргала, вы не можете загуглить, да, то есть вы демонстрируете комиссии а, то, чему вы реально научились. И здесь уже списать невозможно. Следующая а, итоговая аттестация – это защита итоговой аттестационной работы в форме вашего проекта. То есть здесь вы уже а, комиссии представляете свой собственный проект, свою собственную программу, сайт, разработку, игру и так далее, чему вы научились. В высшем образовании итоговая аттестация без демонстрационного экзамена, только на проекте. Двигаемся дальше. По специальностям я уже останавливаться не буду. Немножко поговорю о структуре образовательной программы, программы по СПО. То есть уважаемые родители, уважаемые ребята – Чему вы конкретно будете учиться, и самое главное, к чему вам надо морально и эмоционально быть готовыми, когда вы поступаете в колледж после 9 класса. Итак, давайте по годам рассмотрим. Первый год обучения. Задача первого года это освоить общеобразовательную программу школы. При этом вы получаете две профильные дисциплины. Первое это профильная информатика, и здесь вы изучаете не просто фундаментальные вещи, вы изучаете вот, в нашем колледже конкретные прикладные вещи, например, HTML и CSS. Вторая дисциплина у вас – введение в специальность. То есть за год ваша задача – узнать, какие карьерные перспективы вас ждут. Ознакомиться с работодателями отрасли, походить по IT-компаниям, попробовать себя в разных сферах. Чем год заканчивается? Всероссийскими проверочными работами. Дальше вы переходите на второй курс. И у вас есть как математический цикл, и обратите внимание на те предметы, которые вам предстоит изучить. Элементы высшей математики, дискретная математика с элементами математической логики, теория математики, математическая статистика. То есть, как правило, ребята, которые приходят к изучению этих дисциплин, и не имея базовой математической подготовки, они сталкиваются с очень серьезными трудностями. Плюс изучается общепрофессиональный а, цикл, это алгоритмизация, программирование, архитектура аппаратных средств и другие дисциплины. И в этом отношении, конечно же, выигрывают студенты, у которых хорошая базовая математическая подготовка. А, дальше наши студенты приступают к изучению профессиональных модулей. Вот это вот как раз отличие от высшего учебного заведения. То есть что такое профессиональный модуль? Это группа дисциплин, это учебная практика и производственная практика, которая заканчивается квалификационным экзаменом. Например, какие профессиональные модули мы можем с вами вот в нашем колледже изучить? Разработка дизайновых приложений. В результате этого модуля вы сдаете экзамен и вы представляете свой ну, UX, UI, там, дизайн своего собственного сайта. А следующий профессиональный модуль — это проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. Вот там зашито огромное количество дисциплин. А, это от проектирования заканчивая тестированием а, ваших а, веб-приложений. И а, третий а, модуль получается у нас — проектирование и разработка информационных систем. И вот этот третий модуль, он как раз является модулем специализации. То есть вы эти самые информационные системы где хотите разрабатывать? Это будут сайты, игры, 1С или а, а, работа в компании Директу. Вот тут студенты уже выбирают, и ну, на, как, на каком языке программирования специализируются и что они будут делать дальше. Ну и все завершается. Это демонстрационным экзаменом и защиты выпускной квалификационной работы. Если интересно, на что обращать внимание? А, вот, а, На мой взгляд, приемные комиссии вот тех колледжей, а, которые сегодня Михаил Александрович озвучивал, это ИЖГТУ, а, это наш Международный восточноевропейский колледж, это колледж ИПЭК, тоже очень хорошее учебное заведение, вы должны прямо помучить да, и а, спросить, а, вообще есть, а, на чем специализируется программа, да, а, какие дисциплины вы будете изучать. Какие партнеры по практике существуют? Где ребята проходят практику? Это очень важно. И в этом отношении у нас сейчас на IT-специальности более 80 партнеров по практике. И ребята действительно могут выбрать, участвуют ли ребята в профессиональных соревнованиях. А, у нас на уровне Российской Федерации вот, проходил глобальный чемпионат профессии, называется WorldSkills. Как колледж себя чувствует на региональном этапе, на всероссийском этапе? Готовит ли он там призеров и победителей? Это тоже говорит о подготовке. И поверьте, колледжи, которые а, готовят качественно, играют в эти чемпионаты, они всегда об этом говорят. А, как организована помощь в трудоустройстве? То есть есть ли центр поддержки трудоустройства? Как ребята находят работу и так далее? Это все а, говорит в пользу того или иного учебного заведения. Ну и, конечно же, давайте по предпосылкам. Я благодарю Александру Зыкину да, за то, что она честно ответила на вопрос. Математика, хорошая подготовка в области математики и информатики, она необходима. Вот по нашему опыту работы это ну, ключевой фактор успеха. И в этом отношении, если говорить об интеллектуальных способностях, то вы должны четко понимать, если у вас есть математические способности, аналитические способности, логическое мышление, хорошее словесно логическая память, это тоже очень важно, вы умеете концентрировать внимание и долго работать над проектами, еще ошибки и исправляя, у вас есть технические компетенции, то, конечно, вам стоит идти войти. Если вы понимаете, что здесь у вас слабые места, у вас всегда есть возможность выбрать смежную специальность. Александра сказала, что им нужны хорошие маркетологи, рекламисты. Это тоже цифровая специальность сейчас. Нужны хорошие дизайнеры, проектировщики веб-интерфейсов. Это специальность дизайн по отраслям. Пожалуйста, приходите. То есть осознанно выбирайте уже сейчас профессию. Ну и если говорить о личностных характеристиках, то действительно успехов достигают а, в IT, именно в, в области разработки, это ребята такие интеллектуалы. И вот по своему опыту работы в колледже а, у нас на IT бывают ребята очень хорошие, они участвуют в студенческой жизни, они у нас там члены студсовета, да, но а, отсутствие вот этой способности к интеллектуальным видам деятельности, учеба-то у них пробуксовывает. Я очень надеюсь, и мы им помогаем найти работу в IT-компаниях, но на других должностях, не на уровне разработки, а на уровне, например, там, руководитель проекта, коммерческой службы и так далее. И это тоже хорошая и отличная карьерная траектория. Двигаемся дальше. Уважаемые ребята, уважаемые родители, для того, чтобы узнать нас глубже, понять, чем мы занимаемся, какая специфика работы нашего Международного Восточноевропейского колледжа. Мы вас приглашаем на онлайн-собрание, оно посвящено разным специальностям, не только в области информационных технологий, а также 18 февраля в 12 часов у нас большой день открытых дверей. И именно на этом дне открытых дверей у вас будет возможность попробовать себя в роли IT-специалиста, пообщаться с руководителями направлений в области IT, пообщаться со студентами, задать все вопросы, которые касаются подготовки и образования, получить на них ответы. То есть, пожалуйста, приходите, эти мероприятия мы организовываем исключительно для вас. Приходите обязательно с родителями, потому что отдельная секция будет посвящена работе с родителями, и уже родители могут, смогут задать вопросы. Вот, спасибо большое, жду вопросов к себе. Что касается образования и, возможно, и к другим спикерам. каких, Артемий спрашивает, в каких СУЗах можно обучаться по ИТ в городе Ижевске? А Михаил Александрович уже перечислял. Это а, наш Международный восточноевропейский колледж, это ИПЭК, а, это а, один из колледжей Сарапула, сейчас не назову, может быть, вы мне напомните. А, это ИЖГТУ, безусловно, прежде всего. Вот там учат разработчиков. Так, дальше вопросы. Да, спасибо большое. По организации проживания иногородних у нас своего общежития нет, но у нас работает риэлтор, который помогает ребятам вместе найти жилье недалеко от колледжа. И эти услуги мы оплачиваем сами. Поэтому многие обращаются за этой помощью и находят себе жилье. Что касается внеучебно-воспитательной работы. Это целая система внеучебно-воспитательная работа. Прежде всего, она направлена на формирование так называемых soft skills, умение работать в команде, умение делать презентации, умение публичных выступлений, умение и работа в проектной деятельности. Также в нашем колледже есть студенческая фирма. То есть это проект, куда стекаются заказы от каких-то государственных муниципальных органов, от малых предпринимателей, самозанятых, по разработке IT-продуктов. И мы их с удовольствием выполняем, и студенты могут, обучаясь, уже зарабатывать у нас. Значит, по поводу, давайте на вопрос отвечу про риэлтора, закончу. То есть мы отдаем ваш контакт риэлтору, он помогает вам найти квартиру, и услуги риэлтора оплачиваем мы, как колледж. Значит, стоимость обучения в прошлом году была 58 тысяч рублей в год на очной форме обучения. В этом году предположительно 64 тысячи рублей. Так, один, а кто ведет 1С? Мы сотрудничаем с компанией 1С, и у нас ведут специалисты из этой компании. Вообще, я вам хочу сказать, что прикладным навыком в области IT никакой преподаватель-стажист вас никогда не научит. И в этом отношении на все профессиональные модули и профессиональные дисциплины мы, безусловно, берем специалистов из компании. В этом наш плюс, в этом наша сила, а, но, возможно, какие-то неудобства для студентов в виде того, что часто занятия бывают вечером на старших курсах. Какие школы поставляют вам студентов? Вот у нас есть а, школ много, и есть очень хороший проект IT Вектор». И школы, которые участвуют в этом проекте IT Вектор», они наиболее качественно готовят нам а, абитуриентов, которые, слава богу, уже понимают, куда они идут они понимают их будущий вид деятельности и готовы к тем сложностям, с которыми они столкнутся на обучение. Бюджетные места в этом году есть, 25 бюджетных мест. Бюджетные места только после 9 класса. Да, у нас можно учиться за счет бюджета Удмуртской республики. Так, еще вопросы. Архитектор-строитель, ну, вам надо получать какое-то другое образование, Егор, еще следующее. Так, проходной бал, Спасибо за вопрос, очень важный. Вот смотрите, по анализу прошлых лет проходной бал в ИПЭК был на бюджет, это 4,6, то есть это минимальный бал, с которым дети поступили на бюджетное отделение, а в ИЖГТУ был 4,76, да, а у нас э, в прошлом году бюджетных мест не было, а в позапрошлом году у нас, был бюдж... у нас был проходной балл 4.52. Вот, поэтому э, рассчитывать на бюджетные места, ребята, можно тем, у кого очень хорошие аттестаты. То есть, по большому счету, ваших аттестатов больше пятерок, чем четверок. И вот сейчас такие, скажем, способные и трудолюбивые дети поступают на бюджет. Но слава богу, есть платные места, то есть мы набираем одну группу бюджетную и две группы платные. Поэтому э, вы можете поступить на платное обучение. Еще очень важный момент. Э, очень часто, не часто, процентов 10 ребят, которые поступили на бюджет на втором курсе, начинают переходить на другие специальности. Это связано с тем, что они сталкиваются с изучением профильных дисциплин и не справляются с ними. И в этом отношении наши платные студенты, лучшие платные студенты могут перейти на, на бюджетное место. Наталья Васильевна, после 11 класса в Удмурской республике вообще нет бюджетных мест на СПО, только на высшее образование. Так, ну что, надеюсь на все вопросы мы с вами, дорогие коллеги, ответили. А теперь по поводу а, записи собрания. А, наша запись будет, она будет смонтирована, и а, всем, кто зарегистрировался, мы пришлем на нее ссылку. А, также, а, я думаю, что мы с коллегами сможем прислать презентации, поскольку там есть информация, в которую хочется вчитаться. И если вы не против, то мы тоже разошлем а, нашим м, слушателям а, и тем, кто не пришел на наше мероприятие. Хорошо? Все отлично. Так, а, ну что, уважаемые слушатели наши, очень приятно, что столько людей откликнулось на нашу рассылку. А, мы обязательно разошлем запись и презентации. А, спасибо вам большое, хорошего вечера. До свидания. Михаил Александрович. Всего доброго. До Всего доброго. До свидания. До свидания, всего хорошего. Пока.